Приветствовать, дорогие друзья, с вами Александр Нависмирнов, Холл и команда ProMiasa в рамках полуфинала верхней сетки турнира от ProMidKS.ru поборятся за выход в финал верхней сетки, а может быть и за падение вниз, кому что в общем-то нужно. Но единственный важный, наверное, все-таки нюанс, что с огромной долей вероятностью проигравшая команда выпадет на команду Time Factor, что тоже типа не очень, конечно же, есть гуд. Но для этого тайм фактор должны выиграть еще свой матч и кто-то здесь должен все-таки проиграть. Ван Ванхолл начинает в сильной стороне в обороне, про мясо начинают в атаке и первые фраги на споте Б команды Ванхолл уже оформлены. Дефин Гидрамин вместе с ОПГ все-таки нашли возможность открыться на точку А, но сумеют ли они хотя бы поставить бомбу? Да, бомбу удается поставить, но какой ценой? Сумой гибели практически всего состава. Дефин Гидрамин с 40 хелспоинтами остается 1 в 3. И эта ситуация, скорее всего, конечно, очень-очень плачевная. Минуса три носки. Без шансов. Пистолетный раунд остается за коллективом Ван Холл. И матч начинается с, в общем-то, весьма и весьма очевидных событий. Коллектив. Ван Хол выигрывает пистолетку. Потому что, ну, все-таки, сильная сторона. Гай uh, Модис, uh, Роман, приветствую Нужно будет товарищеский с New Патриот С пабликом поиграть Зафар, эта идея очень хорошая Всегда можете приглашать меня на комментирование, например Но пока что комментировать не могу Так как комментирую uh, данный турнир Собственно, только после него Как все четко смотрят 19 лайков, 19... 19 смотрит и 19 лайков. Но ну вот сейчас я вижу 25 смотрит, а лайков-то по-прежнему 19. Боги не... Какая-то жесть. Просто типуля пришел. Три хэдшота с дигла. На, на, на, на. Еще четвертого подбирает. Пятого забирает Рюноски. Но это квадрокилл в исполнении. Боги не слышат. 2-0. Состав на сегодня. У одной команды вот такой. У одной команды это у команды про мясо. Дефин гидромин, бан на фасткапе, иммортал эффект и ОПГ. У команды ван холл на сегодня это боги не слышат, Рюноске, Лили и Мирайчу вместе с Райзеном. Ну, собственно, иммортал готовится открываться на мидл. Знает ли он, что там уже есть снайперская винтовка, но это не важно. Из коннектора прилетает хэдшот, на который, но ну, ответка просто прилетает дичайшая. Дичайшее, ну, в виде дыма. <смех> Попытался напугать хотя бы дымом. Тем временем, энтрифраг был сделан на ОПГ. Ну, а товарищ со снайперской винтовкой боги не слышит, уже не выдержал и пошел прессинговать соперника на восьмерке. Делает минус по нему. Эффект 22 хелспоинта. Знает прекрасно, что вражеский снайпер где-то в тылу, но нужно двигаться, ждать. Здесь, к сожалению... Смерти подобно. Бан на фасткапе с эффектом остаются в паре. Четыре соперника. И, в общем-то, эта сладкая парочка. Видимо, будут нацелены на точку Б. Ну, сладкая парочка, ничего такого не подумайте. Здесь, елки-палки. Елки-палки, неудачные тайминги сложились для бана на фасткапе, при этом и не самые удачные для эффекта. Ну и в общем, как вы видели, снайпер тоже погиб в результате своего прыжка, не самого обдуманного, а точнее, не самого таймингового. Ну 3-0. Как итог, все-таки 3-0. А, так, так, так, что быстренько еще в чатике. Сам за кого бра болеешь, братан? Товарищ Диор, я болею всегда за красивый Counter-Strike. Кто победит, мне по барабану. Главное, чтобы это было честно и красиво. Всем добрый вечер, хорошего просмотра, не забываем ставить лайки, пишет Юра. Юра, привет, тещить тебе. Взрывают коннектор, взрывают тем самым дефин... Гидрав. ой-ёй-ёй-ёй-ёй. -ой -ой -ой -ой. Простите, я только сейчас понял, что хоть команда Onehole и получили ядерный взрыв от своих соперников, но минус с гранатой сделали как раз именно они. В общем, тут раунд тоже был без шансов. 4-0. Александр, кроме вас, никому не доверим Такое дело, Зафар, очень рад, что вы Вот настолько цените uh, Мою работу, здравствуйте Всем, пишет Сардор, Сардор, приветствую Балас также приветствую, сегодня одна карта Да, к сожалению, будет сыграна только Одна карта. Приветствую всех зрителей Александр, добрый вечер, желаю всем нам Зрелищного КС Радо, приветствую и вас Тоже, и вам, конечно же, приятного Просмотра. А сейчас Неожиданно, нежданно, негаданно команда Промяса пытаются пушить точку А Уже, кстати, в спину через теровский спаун Один из игроков команды One Холл Попытается сыграть, и это боги не слышат Но, в свою очередь, на точке А Пока все не настолько уж и хорошо Складывается у Промяса а теперь-то, я думаю, будет все еще хуже. Да ладно. Боги не слышат. То 4 ваншота с дигла, то в спину не смог забрать. На Один против двоих. 14 хп у Дефин и 17 у Эффекта. Бомба тикает, но есть дефьюз хиты у игрока обороны. Однако по таймингам он и поворачивается не в самое правильное место, которое нужно было на тот момент чекнуть. 4-1. Борьба все-таки есть. Есть даже, я бы сказал. Даниил, приветствую. Вот и подписки все слетели. Да, я уже на это обратил внимание. У вас нету цветного камушка рядом с никнеймом. А, так, так, так, так, так. Тебе нравится комментировать CS 1.6? А, по сути, да. Да. Я вообще люблю комментировать CS любой. CS 1.6 и CS GO в том числе. Но если брать конкретно играть, то играть мне нравится не в одну версию Counter-Strike, но в CS GO хоть как-то еще терпимо. В 1.6 играть вообще не очень люблю. Ну, типа, прям совсем-совсем устарела. Даже по моим меркам она уже устарела. Хотя я вообще не занимаюсь графа... Простите меня, дрочерством. По барабану вообще. На графику. Главное, получать удовольствие от игры. Но я просто больше люблю игры с сюжетом. В КСе сюжета нет. Пятый для команды Hole Даже сейчас, про мясо, зайдя на точку А, как будто бы не знали, что сделать. И проблема, наверное, вся заключается в том, что... Не было, вероятнее всего, подготовленного раунда. Типа была идея, мы заходим на точку А и пытаемся, в общем-то, там какую-то суету навести. Но дальше этой самой суеты идеи-то закончились, к сожалению, к моему величайшему. Александр, думаю, вы знаете о предстоящем турнире. Вы будете на нем комментировать или это закрытая информация? Роман, если вы о том, который собирается проводить Дестра, то мне пока что еще неизвестно, буду ли я его комментировать. До меня пока эта информация не доходила. В нашей стране нет света, зарядка 4% Диор, да, я, кстати, слышал Простите, я пропустил целый раунд Но там особо нечего было смотреть 6-1 а, Действительно, если кто не в курсе, в Узбекистане В Киргизстане, если я не ошибаюсь И в южной части Казахстана Полностью вообще все обесточено а, Держитесь там, ребята Blackout, так называемый Без электричества остались Привет от спауна ну, спауну тоже большой привет. Итак, выход на Б-плент в исполнении про мясо. Здесь, видимо, сейчас звездный час для Лили. Но только один минус пока что делается, ну и второй не заставляет себя ждать на третьего. Не успевает, не успевает, потому что Гидромин вовремя подбегает. Боги не слышат, разменивать дефингидромина, и Мортал с эффектом вот снова делают тот же самый раунд, в котором непонятно, что делают сами ребята из команды про мясо. Ну, вроде бы вышли, ну, вроде бы пытаются, да, но при этом, при всем надо не пытаться. По факту, как должен строиться раунд? Вы сначала знаете, что вы будете делать в нем при тех или иных условиях и обстоятельствах. И только после этого уже принимаете решение куда-то заходить. Ну а сейчас команда Промяса зашли на точку Б и снова показали нам, что они абсолютно не знают, что делать. В Самарканде дали свет более а, буквально 40, 40 минут назад. Ну, за фар, это замечательно. Это замечательно, частично всем дают Уже пишет Виктор, Витя, держите нас в курсе По поводу того, что происходит сейчас э, В странах Как там это написали Центральной Азии или Средней Азии Блин, я что-то это, попутал, забыл Простите мне мою неграмотность Бан на фасткапе. Делает минус по райзену. Рюноски вместе с Мирайчу останавливает выход на точку А от слова совсем. Но при этом теряется точка Б. Вот этот момент куда более важен. Однако, по барабану, что она потеряна. Весь прикол в том, что бомба-то потеряна на точке А. И за ней еще предстоит как-то игрокам атаки сходить. Дефин Гидромин. Ввязываются в перестрелку с Рюноски. И Рюноски проигрывает ее. Но есть, в общем-то, ситуация один в один. Мирайчу вместе с Дефин Гидромином. А Дифингидромин хитрец. Подбирает бомбу и, видимо, попытается поставить ее хотя бы на точку... Нет, все-таки на точку А. По таймеру, видимо, испугался, что не успеет. Ну, Мирайчу, видимо, обязан сидеть на точке А. Ну, максимум в коннекторе где-то. Э, дабы просто дождаться. Ну и, конечно, бомба будет установлена буквально на последних секундах. Центральная Азия. Нео, большое спасибо за э, уточнение. Все-таки первая мысль, которая пришла мне в голову, была правильной. Да, свет вырубили на 2 часа в Кыргызстане, а потом включили. Вот, дела какие. Блин, страшная вещь на самом деле, да, когда вырубают свет. Вот буквально прям, вот просто везде. Город засыпает и просыпается мафия, как говорится, да. Только воды нет ни горячей, ни холодной у Виктора. И это, наверное, даже в какой-то степени еще хренови. <звы> а, я, я, я, я. дефин Гидрамин, зачем такой широкий стрейф? Ну, можно было. И не выходить до последнего, как говорится, из за ящика, сидеть в нычке и просто в тупую, как говорится, ждать оппонента. Оппоненту все равно пришлось бы двигаться и все равно пришлось бы, черт возьми, сделать неправильный мув, возможно. Хотя, конечно, уровень игроков команды One Hole не такой, в рамках которого вы постоянно будете совершать какие-то ошибки и видеть ошибки от соперников. Ну, то есть это типа не про One Hole. То есть ребята, ну едва ли не пешки с фасткапа и как бы, ну, серьезно. Типа, многие должны прекрасно знать и понимать, как тут все будет. На 16-5 сыграют, пишет Максим. Ну, интересный предикт, но посмотрим, будет ли 16-5. В рамках этого матча Райзен и Рюно с кем? Делают дабл -кил на команду В общем-то, one hole. У Промяса один только ОПГшник остается Игра в одни ворота, пишет Юра Не могу не согласиться 8-1 с победой в первой половине Уже, ну, вы сами все должны понимать Здесь никуда Не денешься Уже с пулеметом бегает Лили И это уже не первый раунд, когда он бегает с пулеметом и просто на пулике М249 перестреливает и уничтожает. 9-1 в пользу One Hole. И на вопрос, о а следующие кто? Госпожа Виола, я вам отвечу. Никто. Сегодня, к сожалению, только один матч. Хайрод Киллер и команда Коса Смерти так и не смогли договориться о том, когда и как они будут играть. Ну, вернее, они уже договорились и договорились на следующую субботу. Ну, точнее, на субботу, которая сейчас будет. Ну, короче, аж на следующей неделе посмотрим. Боги не слышат. Даблкил со снайперской винтовки и потеря Лили. Ну, потеря Лили, учитывая девайс ранее упомянутого игрока, наверное, не повлияет глобально вообще ни на что. Снова прессинг от обороны, зажатие, попытка зажатия меда здесь с ножом. Очень неудачный мув сейчас совершает Райзен. Боги не слышат, получает много демейджа, однако все-таки справляется с баном на фасткапе, и Рюноски уже выпрыгивает на точку, дабы провести ретейк. И Мортал на миду и пропускает. Ой-ой-ой-ой, какие большие проблемы щита. Рюноски забирает эффекты, нет информации по последнему. А вот и она! И Ошибка! Грубейшая ошибка. Мало того, что спалился и отдал позицию снайперу, позволил ему... Занять более выгодную точку для приема, так еще и... Ай-яй-яй-яй-яй, слишком долго стоял на Меду. Слишком. 10-1. <с -2> еще в январе есть игры? Да, Сардор, каждый день. Игры по контрстрайку в рамках этого турнира будут проходить каждый день. В том или в ином количестве. Да, Саня, не говори сразу, будто какой-то апокалипсис. А еще на какое-то время не было интернета мобильного. Так вообще все, конец света прям... Полностью согласен. Это говорит о том, что человечество к таким глобальным катаклизмам, кстати говоря, до сих пор еще не готово. У нас, блин, не научились побеждать, елки-палки, сугробы. Куча флешек, Гидрамин так, вероятнее всего, от э, фуллблайнда и не успел оправиться. Но попытка заштурмовать точку А все-таки имеется. Райзен! А у... Простите, у иммортала как каким-то образом плетка появилась. Это максимально интересно и, возможно, мне кажется, не очень... Оправдано. Мне кажется, вообще не <laughs> Но Тем не менее, нельзя сказать, что Она не работает, да, потому что, как минимум Она многие стены может простреливать Бронебойность у нее тоже достаточно Высокая, но важный нюанс С нее надо уметь стрелять 10-2 я в вопросе пикнул ванхолл, но я даже и подумать не мог, что матч с мясом будет в одну калитку. Ну, радо, здесь надо понимать скилл группы команд. Команда ванхолл практически все пешечки, а команда промяса эмочки. То есть разница между ними, ну, конечно, колоссальнейшая. С деглом наперевес райзен даже не приобретает, в общем-то, девайсы. Пытается, пытается. Если на субботу перенесут, то я сыграю за своих Нео, так они и будут Ну, то есть это же уже устаканили Там Буду ждать брат, пишет Володя Но, собственно, да, как бы вы прекрасно понимаете Это воссоединение тех самых Дуримара и Нео Связка, которая выиграла и разрушила Не одну команду на турнирах в Counter-Strike 2 в 2 Эффект и ОПГ остаются вдвоем Эффект забирает Реноски Мирайчу последний Ну и, в общем-то, у Мирайчи 100 хп Но соперники, оп Хорошая флешечка, но флешка, по-моему, залетела за спину. Пытается на прифайрах уничтожать ОПГ, а между прочим, опг с плеткой. И вот это та самая ситуация, в которой, как выясняется, с действительно нужно уметь стрелять. Даже вот тут МК оказалась более профитным девайсом. Вероятнее всего, не в первую очередь, вернее, не в последнюю очередь, из-за своей скорострельности, конечно же. 11-2. Саня, привет, как жизнь? Все хорош... Если все хорошо, то пусть твой голос не устал. Интересная трактовка. Куршет, спасибо большое. Очень приятно. У меня все действительно супер и хорошо. Нео, который разваливал ни одну команду, ты хотел сказать. Нет, Нео, который разваливал ни одного Дуримара. Ну, да, разумеется. ОПГ и эффект. Ой, дробевики уже появляются. Ну, конечно, зафанились сейчас в этом раунде. Парни из ван Hall. Зафанились настолько, что попросту отдали, в общем-то, победу. В этом противостоянии сделать тут, конечно, ничего не сделаешь. Будешь проходить Dying Light 2? Только в том случае, если мне кто-то задонатит ключ на Dying Light 2. Ну, либо же разработчики его предоставят. Запрос я им кинул, но, вероятнее всего, они пошлют меня на три веселых буквы. Поэтому только если мне кто-то подкинет ключик. Потому что, ну, собственно, вы сами понимаете Игра не дешевая И таким нехитрым образом Собственно, да и я работаю по такому принципу Я прохожу игры, которые мне подгоняют Сколько за озвучку турнира? Комбо 1.6 В личные сообщения отвечу вам Если вы напишите мне вконтакте Ссылочку можете взять в описании Тем временем, последний раунд первой половины И разваливаются промясовцы потихонечку Потихонечку, но зато уверенно Immortal и эффект уже... Представились, как говорится. Ну а здесь пытается сейчас нашизить и напугать кого-то на коврах. В общем-то, попытка не пытка, да и прострелы, которые в него бросали, ну, должны, типа, как-то быть, получить какой-то ответ. Но Дефин Гидрамин в хитрого все-таки забирает Рюновски. Боги не слышат. И райзен вдвоем на споте. Ай-яй-яй-яй-яй! Боги не слышат! притаившийся, Елки-палки! И поражение в раунде получает ПРО Мясо. Да вы чё? Вот это было сейчас для меня, конечно, не совсем ожиданно. А как попасть в турнир? У меня есть команда. Витя, вы самый лучший тролль. Сам... Вы самый добрый тролль на моем канале. Сколько игр будут сегодня? Дамир одна. Привет, Саня, как самочувствие? Держись, бро, не болей Странник, приветствую Да уже, в принципе, все замечательно Я надеюсь, что... Ну, не... вернее, как Я завтра поеду сдавать этот поганый э, ПЦР, и я надеюсь, что Завтра он, наконец-то, будет отрицательный По крайней мере, чувствую я себя уже хорошо Энтрифраг фраг За баном на фасткапе Денис разваливает котелочек своего оппонента И эффект Тут как тут забирает Лили Райзен, однако, на беретах э, дает размен и еще один минус от ОПГ, но Райзен перед смертью забирает еще и Дениса, он же игрок команды Бромиаса, он же главный администратор этого турнира, ситуация 2 в 2, но по лайфбарам игроки атаки скорее мертвы, чем живы, но бомбу-то здесь, собственно, забрать есть и... ой. ой, ой ой боги не слышат! Боги не слышат, а команда про мясо ничего не видит. Вот такие печальные истории сейчас происходят. Теперь 8 хп у Мортала против 13. У Мирайчи. И знал бы, Мирайчи, можно было бы вообще с берста через всю карту просто убить. А -а -а ай ай ай яй яй Ошибка в стрельбе от Мирайчи, вот здесь не нужно было переходить, конечно же, на сингл выстрелы, обязательно нужно было берстами пытаться ковырять соперника одного, берста, кстати, было бы достаточно, но это надежда для команды Промиаса, поэтому я не могу не подтвердить факт того, что камбэк из Жалко ситуацию с соц.хк. Ну, я тоже согласен, да, некрасивенькая там у ребят история вышла. Ну, ладно, опустим подробности. Сегодня одна карта? Да, дельшот сегодня одна карта. При девайсах почему-то неожиданно ванхоловцы, зачем-то был куплен автомат Калашникова, я так, в общем-то, прикола в этой покупке и не понял, но с диглами у ванхоловцев не совсем заходит этот раунд. От слова «вообще» он не заходит, да? Потому что 2 в 4 разменялись, конечно, минус. Но вот сейчас два минуса давали надежду какую-то. Однако боги не слышат. Ну, разумеется, уже рассекретил свою позицию. И теперь э, не имеют никакого права промясовцы такое проигрывать. ОПГ ставит отличный хэдшот со средней дистанции. И 12-5. А ты в доту играешь? Сардор раньше играл... Но сейчас уже не играю Как-то потерял к ней интерес С момента, когда вышла Dota 2 Основные как-то игроки все перешли в Dota 2 Ну, а я что-то как-то, собственно, из Dota 1 Которая была просто, в общем-то, картой для Warcraft 3 Как-то не перешел Если есть возможность, ты бы прокомментировал бы эту игру а Если бы мне кто-то предложил комментирование турнира по Dota 2 Наверное, да, прокомментировал бы а, Лили, минусы иммортал И точка Б неожиданно, но все-таки Парк подверглась очень серьезному И массивному воздень... воздействию От команды One Hold. Бан на фасткапе остается один на один С Райзеном, разваливает и Рюноски И Мирайчи Но вот сможет ли забрать третьего Этот третий минус крайне важен Ой, увидел! Глазастый Райзен Увидел торчащий калаш из-за ящика Ай-яй-яй 13-5 был близок Денис к тому, чтобы сделать со своими соперниками непоправимое, но успели поправить, как говорится, все. Единственное, чем отличаются пешки от эмок, это большее количество дака. Причем там даже сложно это даком назвать, они просто дергаются. Ну, Роман, я бы, наверное, еще сказал, помимо вот этого дергания, да, так скажем, ранее упомянутого, ну и разумеется, я согласен с вами, что, естественно, не всех это касается, но все-таки. По большей степени это еще и умение и позиционирование прицела. Да, пешки прекрасно более, более качественно осведомлены, где надо держать прицел. То есть у эмок прицел как-то хаотично гуляет по всей карте, по всему экрану. Они смотрят то-туда, то-туда. Ну и, в общем-то, умение контролировать спрейдаун, разумеется Умение э, стрелять, собственно, вантапами, да И прочее, прочее Понимание стратегии, понимание экономики Много что, в общем-то, влияет на то, что Есть пэшка, а есть мк. Ну, не зря же человек не может дойти до пэшки Потому что, по сути, пэшки больше дакуются И если только бы в этом была разница То просто все бы тупо дакались бы постоянно И все были бы пэшками Ну, вот такие интересные нюансы А тем временем у нас 14.5 и что-то мне подсказывает, что эффект навряд ли вытащит. И да, с пулей в голове, скорее всего, такое не вытаскивается. 15-5 матч-поинт, дорогие друзья. Один раунд остается взять команде One Hold для того, чтобы выиграть в этой встрече и выйти в финал верхней сетки. Но команде Мясо выиграть в основное время уже не удастся. Единственное, что ребята... Вернее, на что могут ребята надеяться, это на... Отп... Прострелили уже, елки балки или нет? Подожди, где боги? А, да, с респауна просто прострелом у Ой, на нож. Да ладно, иммортал. Зарезал Лили. Зарезал. Напоследок подгадил, так скажем. Подгадил команде Ван э, Холл. Но, блин. Ну, зарезал пэшку. Где-то можно, в принципе, в кругу своих ребят. Э, можно повыпендриваться, что... Зарезал пэшку. <смех> типа, у меня, наверное, такого достижения не было в Counter-Strike, чтобы я пэшек резал. А вот такая вот игра, дамы и господа. Команда Hall становится победителями в рамках битвы полуфинальной э, на турнире PyramidKS.ru. И они выходят в финал, где сразятся с победителями пары Хайрат киллер и Коса Смерти, э, который будет сыгран, матч данный будет сыгран на следующей неделе только.